Немного, конечно, наверное, не стоит, потому что, наверное, это память в нашем сердце, надо удовлетворить И сегодня увидим вот... Здесь да. жалко, вот, вы детей своих вас выпустят, вы еще увидите своих детей, а я своих детей и внука не увижу, уже все. Я даже не смогла их нормально похоронить, благодаря вашей украинской армии. Вы же не по военным стреляете. Ну у меня дед, дочь как ребенку. лет ребенку что вот за соус, что он еще свет? ради Заради денег, вам девочка хотелось заработать